И отсюда, с этого Внуково, мы трогаемся, сохранял интригу Даталова, до последнего, в общем, Мальдивы. Не знаю, каково количество посадочных мест, Но самое популярное место здесь, как обычно, туалет. Тут же напротив вот такие вот водные такси. Вот, загружают, вода чистейшая, рыбки плавают и везут в отель. Дорогущие мои, прекрасные, в общем, как вы поняли из предыдущего видео, я нахожусь, Оре... находился точнее, в Орехозуева. Нынче я в аэропорту Внуково, и отсюда с этого Внуково мы трогаемся, сохранял интригу до Талова, до последнего, в общем, Мальдивы. Если честно, эти Мальдивы хрен не трахтели, не очень-то и хотелось, но пришлось. Как вы знаете, большинство из тех, кто меня смотрит, то, что я вынужден куда-то регулярно выезжать. Как говорится, добровольно-принудительно по причине того, что у меня есть родственники, которым вечно, постоянно надо куда-то ехать. Мне вот надо работать на самом деле. Но я вынужден куда-то ехать. Короче, ладно, история не обо мне. Далее приземляемся в Мальдиве. Ну или, может быть, полет будет интересным. Надеюсь, что он будет спокойным и в меру интересным чтобы я закрыл глаза, проснулся, уже было утро. А так лететь что-то порядка 10 часов в эту Мальдиву аэропорт Мануково, Москва. Пойду я готовиться. Увидимся. 21 марта. Время. Рейс третий снизу. Ай, стоять. Второй сверху. Снизу говорю. ЗФ-701. Вылет 005. Мале Оказывается, Мальдивы пишется Мале. Когда летел в Доминикан, писали Ло Романа. А здесь Мале. Не Мальдивы, а Мале. Все, посадка. 20. Большой самолет. Большой и длинный. Идем, проходим. Здравствуйте. Все на Мальдиву. Ну ладно. Сейчас как-нибудь разместимся потихонечку. Конечно, видел я и побольше, но в принципе это тоже неплохой. Предстоит лететь не знаю, каково количество посадочных мест. Но самое популярное место здесь, как обычно, туалет. Все, посадка. Садимся. Страшно. Есть. Сейчас поздравят, куда прилетели как раз. Ждем поздравления. Куда мы прибыли? Класную штучку здесь заметил. О. Дамы и господа, добро, пожаловать на командивы. Наш самолет совершил посадку международному аэропорту Мале на острове Хулуя. время. 10 часов 54 минуты. Температура воздуха плюс 30 градусов по Цельсию вашей безопасности, безопасности. Ну все, дорогие друзья. Аэропорт Мальдив. Отель Адаран. Сейчас поедем. Ну Честно вам хочу сказать, ну все такое вот легковозводимое из металлоконструкции. Идем. Нас ведут. Сейчас будем садиться в какой-то автобус и повезут нас в отельчик. Конечно, жарко. На улице плюс 30, но, по-моему, побольше будет. Чувствуется как бы намного жарче. Явно не плюс 30. Пока еще на территории отеля Мальдивы. Отель Адаран. Не был ни разу на Мальдивах, не был ни разу в Адаране, честно признаюсь. О! Отель прям у моря. Вот иду сквозь отель. Также и вы будете идти, если вы сюда приедете. И вон оно в море. Вот прямо, если вот так вот пройти туда. Сейчас. Или пусть он подъедет автобус и нас. Либо на лодке, либо на автобусе. Но говорят, вроде бы как на лодке, не на автобусе. На лодке? Ну, сейчас посмотрим. Обычно всех забирают на автобусе. А нас, судя по всему, на лодке. Вот он аэропорт по правую руку. И тут же напротив вот такие вот водные такси. Вот, загружают. Вода чистейшая, рыбки плавают. И везут в отель. Вот они, разные катера. Тут же аэропорт. Как говорится, через дорогу. Водное такси. Идем на наш причал, с которого мы поедем себе в отель. Вот а такую бирочку дают. Вот Адаранская бирочка. Ну все, судя по всему, это наш корабль. Сейчас погрузимся, поедем. Выхлопные трубы, трехсотка вообще просто. Ну и, дорогие друзья, вот такая история, в общем. Отель Адаран. Тут же пробрендирован корабль этим же. Адаран. Водное такси, прямо из аэропорта. Сейчас будем трогаться. Вот такой кораблик. Ладно, пора садиться. Согласно купленных билетов. Ага, спасибо. Зацепились. Все. Ну. И все. Ну, глубина где-то метров. 5-6, не меньше. Кричал все-таки аэропорт. Ну и все. Аэропорт остается. А нас в отель. Водное такси. Так. Изюминка. Местный колорит Аэропорт вот остается, а мы от него... Приехали. Сейчас будем выгружаться. Море чистейшее, рыбы полно. Ну правда, он это водоросли какие-то на поверхности немного.